Дорогие друзья, мы с вами находимся в коттеджный поселок Завидный, Ленинградской области. И нами сделан очередной участок, 6 соток. Это спашка земли и посадка сидератов. Как всегда у нас горчица. Для чего это сделано? Для того, чтобы немножечко сэкономить денежные средства и подкормить почву. Здесь была вот такая вот растительность. Мы решили ее не удалять. В этом году посадить горчицу, чтобы она успела сейчас зайти, подкормить почву и как раз забить сердечки. Надеемся, что в следующем году все в земле перегниет. И мы когда весной приедем делать газончик, мы посмотрим, какой у нас получился результат. И дальше же будем сажать здесь газон. Также всем рекомендуем если хотите немножко сэкономить, хотите получить прекрасный газон, ровный участок, красивый, зеленый, то э, можно сделать спашку осеннюю, э, подготовиться к весне, посадить сидераты, кто успеет, если это будет не очень поздно, или просто вот так вот перепахать землю, и сорняки тогда вот мелко перерубленные, они как раз начинают гнить в этом году. Они не успевают дать хорошие корни, корневую систему. И поэтому в следующем году, если приступить к посадке, посадке газона весной, то земля будет рыхлой, будет прекрасной. То, что в ней перегниет, останется как плодородный слой, и наверняка придется меньше довозить плодородной земли. поэтому Поэтому смотрите, как все это происходит, обращаясь к компании огородов. Смотрите наш канал, группу ВКонтакте, там очень много интересных советов познавательных, ну и обращайтесь, если вам нужно выполнить работу на участке. Кстати, по этому участку вот здесь стоит дом, в котором весной предстоит сделать отделку, так что знайте, что мы занимаемся не только благоустройством участков, но также и строительством домов и ремонтом домов и квартир. Обращайтесь в компанию Агвардов. Телефон 904-2440. Звоните, дорогие друзья. И смотрите наши, наш канал и нашу группу ВКонтакте. До новых встреч.